Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире у нас сегодня традиционный виртуальный круглый стол с активистами и координаторами национально-освободительного движения. Будем обсуждать, что такое государство. Подумаем над этим. Татьяна Чупрова вам. Да, доброе утро, коллеги и друзья. И да, я вот. Хочу вот что сказать. Во-первых, что такое государство? Государство – это институты публичной власти. Это именно публичная власть, не какая-нибудь тайная, скрытая или завуалированная. Это именно институты публичной власти. Я немножечко хочу уйти в нашу историю и сказать о древнерусском государстве. Наше древнерусское государство – возникла как необходимость защиты общих территорий и интересов от внешних рогов. Это не классовое государство, оно возникло именно для цели защиты. Это так называемое потестарное государство, где при его возникновении не было ни скрытых, ни явных противоречий. Древнерусское государство – это вообще уникальная история, уникальный случай в истории. Оно образовалось на основе территориально-общинного принципа. Если европейские тюркские государства они сформировались на основе кровнородственных связей, где глава рода был неприкасаемым авторитетом для всех, то древнерусское государство образовалось именно вот по территориальному принципу. Происходило объединение Восточноевропейских племен и племенных союзов, где каждый имел свою главу и происходила э, коммуникация и взаимодействие, выборность того вот этих вот публичных институтов государства И поэтому для нашего древнерусского государства монархия единоначале, полная, абсолютная, была невозможна. Это уже впоследствии, в процессе развития государства, после распада Золотой орды произошло формирование империи. И так далее. Но это вопрос уже о другом. А наше вот то древнее русское государство, которое, как историки отмечают, произошло в формировании в 862 году. Именно почему они говорят про эту дату, именно в эту да, в, в, эти, в эту дату произошло формирование именно институтов публичной власти. Поэтому и говорится о дате 862 год. Теперь я хочу сказать пару слов о чертах государства. Любое государство, о котором мы бы с вами не говорили, имеет свои черты. Первое, это, конечно, вот то, что я сказала, наличие публичной власти. Это законодательство и законотворчество. Без законодательства и законотворчества государство быть не может. Законотворчество на основе, причем я хочу сразу сказать, законотворчество базируется на нормах публичного права. Не на нормах обычного права, того, которое внутри общества, а именно на нормах публичного права. То есть государство само или создает, или выдумывает эти нормы права и облекает их в форму закона, или оно берет из старых норм общего права, те нормы, которые ему подходят, их перерабатывает под себя, под свои цели, под свои интересы. И тогда вот эти нормы права приобретают форму публичного права. И в этом контексте я хотела бы обратиться снова э, по нашей традиции к выступлению Владимира Путина 15 января. И там он тоже о публичности власти э, сказал и отметил это. Он я даже процитирую, он сказал так, «Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти». То есть он отметил, что в Конституции необходимо закрепить единый принцип, единую систему именно публичной власти. Вот я хотела бы... вот Сегодня вот так вот выступить и еще раз прояснить вообще, что такое что такое в нашем мире само государство. Спасибо большое. Следующему предоставляется слово Руслану Михайлову. Здравствуйте, уважаемые соратники и гости, кто нас слышит. Ну, буду говорить на простом языке, чтобы люди понимали. В государство входит не только чиновники, которые сидят наверху, но и также все граждане определенной страны. Естественно, когда страна находится сама, если принимает решения, то есть суверенно. Естественно, работают институты для поставленных целей и задач, которые должно это государство ну, принимать эти решения. Естественно, и даже простые граждане тоже должны принимать участие в этом. А как это делается? Это уже институты специальные созданные, в этом государстве, и они это, работают в этом направлении. Вот, э, так как, если э, страна находится в оккупации, так как нынешняя наша страна, да, Российская Федерация, будем говорить, наш СССР, он как бы юридически жив, нас просто э, раскололи и э, создали такой институт нам, э, пропаганда поработала, нас на отдельные участки разделили. Но в оккупации мы находимся. И вот создали несколько зон. Допустим, Россия, Беларусь, Украина и другие республики, которые были в Советском Союзе. И у каждого региона России, Беларуси, Украины своя зона есть, свои планы задач, которые им написали и продиктовали иностранные институты. Хотел бы напомнить нашим всем гражданам, что мы с 1991 -го года находимся в оккупации под США. А в 1993 году, э, да, все ну вот, Россия, Беларусь, Украина, они официально уже узаконили эту процедуру, что мы в колонии находимся и обязаны подчиняться американцам. Ну, там они, американцы, делятся э, финансовую систему, взяли под контроль на англичане, но все равно полное хозяева это американцы. Потому что мы все-таки холодную войну проиграли американцам. И Ельцин ездил в 92 году, на поклон сдавал уже наше отечество, официально уже подписывает документы в Конгрессе. Вот, в любом случае, государство, это как наши некоторые, я общаюсь в пикетах, в интернет-ресурсах, люди говорят, а пусть она решит наши проблемы. Как бы они говорят, что государство, типа мы, народ, тут ни при чем, мы никаких решений не принимаем, это только делают определенные люди которые находятся у власти, ну, которые премьер-министры, президенты, чиновники, одним словом. Нет, я хотел бы напомнить этим гражданам, что мы все являемся частицы государства. Да, они на своих позициях сидят на должностях, но и мы, люди, должны принимать тоже какие-то решения, чтобы мы могли двигаться в положительную сторону. Например, если страна находится, наша страна, в оккупации, да. Если мы хотим выйти быстрее из этой оккупации, значит должен народ принять это и начать бороться с этим, чтобы выйти из этого колониального статуса. Есть, конечно, у нас лидер Путин, который тянет нас в этом направлении, но и народ должен этого захотеть. Всегда так было. Если народ не хочет выйти из оккупации, он никогда не уходил. Никогда. Поэтому все должны принимать и понимать. Это это и есть государство, понимаете. Там можно юридическими терминами описать. Я говорю именно простым языком, чтобы каждый гражданин понимал. Да, когда, поэтому в этом строение э, занимаются все люди. И, конечно, наша страна э, была создана еще давно. Э, конечно, была у нас империя, потом она разрушалась по каким-то там причинам. Естественно, всегда в разрушении участвовала и нас, это ну и нас это враг наш внешний. Нас всегда пытались расколоть, разделить и нами управлять. Но потом мы собирались и освобождались. И заново отстраивали вот эту стену. Мы никогда не ставили цель задачи жить за счет кого-то. Мы очень достаточно богатая страна. Мы умеем сами все строить. И жить хорошо, как говорится. У нас э, предки нам подарили богатые ресурсы, у нас земля находится, на нашей территории. Поэтому на эту тему можно много рассуждать, но в любом случае, что каждый гражданин должен принимать в участие э, в судьбе своей страны. Естественно, в будущем, когда мы сейчас должны сперва освободиться от гнета, потом и народ должен принять, по какому пути пойдет. То есть, какой будет у нас государство в будущем? Демократия, социализм, и много, или земство, народовластие, о чем говорил когда-то Путин. И Евгений Алексеевич Федоров тоже об этом тоже как-то сказал. Поэтому сперва надо освободиться от, от оккупации, а потом народ должен принять это решение. Как ему жить, по какому пути ему идти. Все, спасибо. Следующее слово предоставляется Станиславу Матвееву. Станислав, вам слово. Здравствуйте, уважаемые соратники. Я немножко поздно подключился и немножко пропустил. У нас тема обсуждения государства, да? Это, ну вот определений государства вообще очень много. Вот, например, Аристотель, что думает по этому поводу? Думал. Аристотель... Определение дает такое государство. Это сосредоточение всех умственных и нравственных интересов людей. Вот. Ленин, конечно, имел другое видение на определение э, государства. Ленин говорил следующее. Государство есть машина для угнетения одного класса другим. Машина, чтобы держать повиновение одному классу, прочее, подчиненному. Вот, э, вот это, в этом определении как раз-таки э, как бы сегодняшняя ситуация. Вот смотрите, у нас на сегодняшний день управляет элита. да, То есть, как Евгений Алексеевич говорил, что у кого активы, то у того и власть, по сути. Да? А активы на сегодняшний день находятся у оккупационной администрации. То есть, по сути дела, у олигархата, который тоже являются гражданами России. Вы же не будете с этим спорить, правильно? Вот, поэтому, поэтому эти граждане России, они тоже являются частичкой народа. Это Евгений Алексеевич так сказал. И нам придется с ними считаться. Вот. То есть при освобождении нашего государства от, внешнего, от внешней оккупации эти люди никуда не денутся. Вы их не посадите в тюрьму. То есть, если у них явных, конечно, каких-то нарушений нету, да, то есть. Вы за что их собираетесь, допустим, определять в качестве ненарода, то есть изолировать от общества? Они тоже, наше общество, они также будут решать вопросы здесь. Но имея активы миллиардные, понимаете, и имея, а мы имеем только народ, получается, который не совсем информирован об этой ситуации. На самом деле, вот если выйти на улицу и спросить, кто знает, что мы в оккупации, я думаю, что из 100 человек может... 5 пять, может быть. Я пока все. Давайте подумаем над этим. Спасибо. Следующее слово Олегу Богатыреву. Олег, вам слово. Если говорить о государстве, то я бы на первое место поставил все-таки ту культуру которое формирует государство, а формирует народность. И исходя из этого, я бы дал такое определение государству, это система самоуправления общества, обеспечивающая развитие или хотя бы выживание народа без потери его культурной идентичности под воздействием внешних факторов. И вот почему именно на первое место культура ставится, поскольку это основа рода данного какого-то этноса или определенной нации. И оно, конечно, включает и язык, и определенные традиции народа. Вот когда-то в давние времена государство могло состоять из нескольких десятков человек. Допустим, родоплеменной строй – они жили на какой-то территории, развивались. Но потом при столкновении с более сильными, многочисленными племенами, они либо уходили на какие-то другие земли, там менее плодородные, может, изгоняли их, либо за возможность проживать на этих землях, они включались в новое племя и принимали его культуру. И теряли свою культурную идентичность. И замещали эту культуру культурой более сильного соседа. Так называемый плавильный котел. И вот это плавильный котел это то, как происходит расширение западной культуры. Идет поглощение более малых племен за счет более сильных. Навязывание своих порядков, своей культуры. А что касается русской традиции, то этносы объединялись с более многочисленными племенами. И то многочисленное племя оно принимало этот этнос без потери его культуры. И у нас так сформировалось единое население, по сути, с единой культурой, которая является базой для развития своей этнической культуры именно в, внутри вот этого государства и это ну как принято называть это русская традиция до да, объединения народов без потери культурной идентичности и вот тут <coughs> у нас есть такой Расул гамзатович гамзатов и он очень хорошо охарактеризовал вот именно глобализацию по-русски. Я вот не зря сказал глобализацию, потому что в будущем глобализация это процесс объективный. Но выполняет он субъективные цели. То есть кто-то ей управляет глобализацией. И если она будет выглядеть по-русски, то вот как Гамзатов об этом сказал. В Дагестане я аварец, в России дагестанец, а за границей я русский. И вот в этой фразе вся суть русского цивилизаторства, такое бережное сохранение самых малых народов, которым исторически не дано создать свое национальное государство. Вот это такое, ну как бы бережное сохранение, оно является достоянием вообще русской цивилизации, его, конечно, нужно сохранить, поскольку в будущем, когда Россия станет более сильной, то... Вот такие этносы, они просто сами потянутся, как бы влиться вот в такое справедливое общество. И кроме того, если говорить уже о экономически развитом обществе, то, допустим, в развитии промышленное, высокотехнологическое развитие, оно возможно только при наличии обширного внутреннего рынка. То есть, это с населением где-то ну, 200-300 миллионов, 300 миллионов человек. Тогда возможно развитие таких высокотехнологичных отраслей, как, допустим, авиастроение. Экономич, чисто экономически потянуть это высокотехнологическое направление может только большая страна. И если мы вспомним, как образовался <coughs> конгломерат вот такой технологической корпорации Airbus, то франция это она не потянула сама. То есть ей пришлось объединяться с другими европейскими государствами, чтобы образовать вот такую корпорацию Airbus. Соответственно и Советский Союз. С населением порядка 300 миллионов человек спокойно развивал космическую промышленность спокойно развивал гражданскую авиацию такие широкофюзеляжные самолеты как и 86 ил 96 которые у нас похоронили христенко медведев и так далее уже оккупационные власти вот и это нужно помнить что когда идет европейский тип глобализации, то она более враждебная к этносам и либо поглощает их в себя с трансформацией культуры в свою культуру, либо она уничтожает полностью народ. Так же, как это было сделано с американскими индейцами, допустим, полностью искоренение э, подчистую, и в этом плане еще хочу отметить, что современные европейские государства они по сути, если исходить из определения культурной идентичности, то они уже не государства. То есть они структуры, которые управляются извне. У них нет э, своего самостоятельного органа управления. И, соответственно, западная культура, она управляется марионетками. Вот какую страну не взять? Франция марионетка, Германия марионетка. И вот эти конституционные механизмы они устроены так, что они передают власть страны каким-то международным спецучреждением. Э, Соответственно, после 1991 -го года у нас Россия, Советский Союз включился вот в эту западную глобализацию, и к нам применили те же конституционные инструменты внешнего управления. <coughs> а страной управляют марионетки, которые внешне, так сказать, представляют органы власти, а по сути это передаточные механизмы управленческих сигналов. И э, пагубность вот такого управления мы видим, потому что вот те кукловоды надгосударственные, они по сути проводят такие античеловеческие э, какие-то опыты над людьми. Э, типа ЛГБТ, типа транссексуалов типа там ювенальной юстиции и включая феминизм вот я недавно прочитал статью облана а в австрийском издании хойте опубликована там ученые пришли к выводу что феминизм приводит к увеличению алкоголизма среди женщин почему женщины в европе стали больше пить а исследования показывают, что вот в борьбе за права значит, свои женщины, начиная с 15 лет, там диапазон 15 лет до 24 лет, у них потребление алкоголя увеличилось в два раза. Вот если у парней не изменилось, около 30% регулярно употребляют, там в раз в месяц могут серьезно так до чертиков напиться и а у женщин у девушек этот э, за последние 10 лет э, потребление алкоголя увеличилось два раза то есть женщины там ну просто грубо говоря бухают и раз в месяц позволяют себе напиться очень хорошо так до поросячьего визга и вот это западное государство то есть западная глобализация это экспериментирование на живом народе то есть а как вот так вот попробуем а как вот так попробуем так отравить а вот так вот разрушить и конечно становится понятно что западная цивилизация она внешне управляемая из какого-то центра который очевидно такой античеловеческий центр он не преследует каких-то человеческих ценностей он экспериментирует по живому и с этим надо что-то делать, а именно укреплять свой суверенитет, чтобы не позволять Россию включить в эту людоедскую глобализацию. Поэтому национальное освободительное движение на стороне Владимира Путина, который предлагает сегодня эти поправки Конституции, которые нас просто оградят от вот этого западного глобализма и включение в этот деструктив лагерь деструктива, западный лагерь деструктива а явно видно попытки Владимира Владимировича сохранить вот наш стиль русской глобализации где этносы живут все вместе не теряя своей культурной идентичности и вот только ради этого и ради здоровья своей молодежи э, нужно, конечно, поддержать Путина. И э, сейчас уже поправок много, уже пускай там формирует Госдума и эта группа рабочая все необходимое для того, чтобы прошло в Госдуме второе чтение. Ну и всем пойти, конечно, проголосовать за эти поправки. Однозначно мы укрепляем свою государственность, только принимая вот эти поправки. Поэтому благодарю за возможность сказать об этом важном деле. Я закончил. Нам необходимо сейчас всем гражданам страны начать изучать вопрос того, как Существует вообще государство на планете Земля. О том, как они взаимодействуют между собой. Вот как уже было сказано, что государства поглощают друг друга. Если чуть-чуть ослаб, тебя поглотили. Вот у нас получается ситуация, что с 1991 -го года как раз нас и получается поглотили. Но мы все-таки сопротивляемся пытаемся еще, ну не до конца нас уничтожили, то есть мы пытаемся выйти. А выйти нам получится именно только если каждый человек возьмет на себя эту ответственность, начнет разбираться, изучит принципы существования государств на планете Земля, укрепит свое государство, своим, наверное, участием в политике, как он начнет разбираться, так как он является источником власти и может осуществлять свою власть, то, я думаю, отказываться от нее ну, глупо было бы. И именно для этого сейчас организованы общественные обсуждения. Владимир Путин это предложил. То есть губернаторы на местах, законодательные собрания, общественные палаты должны начать обсуждение поправок. То есть вести народ в курс дела, что происходит. Народ у нас как не понимает, не понимает этого, но если народ разберется, у нас есть все шансы как укрепить наше государство, так и уже взаимодействовать с другими государствами на уровне равноправия по принципам равного взаимодействия, как бы скажем. Да? Вот. И для этого сейчас необходимо народу включиться в общественное обсуждение, требовать, добиваться, потому что мы видим, что, что государственные органы, которые сейчас работают, они не заинтересованы в этом, чтобы народ допустить государственному строительству и там, к решению судьбы государства. И вот за это предстоит побороться. Ну, в принципе, как и за это боролись наши деды, наши прадеды и все 60 поколений наших предков, они именно за это и боролись, чтобы в своем государстве, свое государство вести по пути, который они сами считают правильным. Для этого мы предлагаем всех людей включаться. И, наверное, если есть у кого-то еще вопросы, есть что добавить, давайте. Да, Максим, я вот хочу как раз продолжить вашу мысль. Именно вот древнерусское наше исконно, древнерусское государство, которое и появилось а, с целью защиты своих интересов и территорий. Появилась на основе территориального принципа, когда главы восточных племен между собой стали договариваться. Оттуда произошла вот эта традиция выборности, вот вечевое право. Это же когда главы собирались и вместе решали вопросы, как защитить свою большую территорию от внешнего врага. Вот это как раз то, о чем вы и говорите. Как раз и появилось русское государство, древнерусское государство с институтами публичной власти, как ответ на внешние вызовы. Поэтому, конечно, нужно э, действительно из, изучать нашу историю, историю государства, историю того, как происходило развитие, потому что ведь сами, сами эти институты, они ведь в процессе жизни преобразовывались. Слово развития, ведь после распада Золотой Орды, когда Иван III заново начал собирать территории, произошло объективно, совершенно объективно, произошло формирование самодержавия. И формирование его же закончил Петр I, когда провозгласил себя императором и империю. То есть он просто озвучил то, что по факту произошло. Развитие общества вот таким образом шло, и по факту оно произошло. Ведь Петра, по сути, сенат короновал после того, как он выиграл Северную войну. Поэтому, конечно, нужно изучать более глубоко и детально нашу историю, историю наших предков. Вот если взять вот эти вот исторические параллели, наложить на наше время, и сейчас Владимир Путин как раз ведет эту борьбу за обретение нашего суверенитета и народ выходит на улицу и в этом направлении разъясняет людям, что происходит, то я думаю как раз при, при условии, что если народ поддержит и включится в этот процесс, то у нас есть все шансы восстановить наше Отечество Восстановить наше Отечество именно в тех границах, в которых, за которые заплачено почти 30 миллионов жизней наших дедов в 1945 году, по итогам 45-го года. И вот именно вот это та территория, которая по праву принадлежит нам. И вот за эти, за эти территории клали жизни наши. 60 поколений предков. Да, как сказал Евгений Алексеевич, в 1917 году, когда Ленин пришел к власти и вел вот эту федерализацию, вот с того момента мы начали уже терять территории. То есть наше государство начало рушиться. Рушиться именно по принципу вот этого этнического какого-то разделения. То есть на... То есть те, те народы, которые объединились многонациональный русский народ, как сказал Ленин, должны записать в своих паспортах национальность, а на, этой, на основе этой национальности они уже начали разделяться. То есть нам сейчас необходимо вот это все отменить, то есть нам не, не нужно делить наш народ на какие-то там национальности, у нас Единый многонациональный русский народ и единое огромное наше государство. Вот к этому надо идти и восстанавливать наше отечество. Хотел бы добавить, если можно. Наши граждане должны от, отказаться от американских вот этих западных ценностей. Это то, что, к чему мы стремились. Помните, Макдональдс, джинсы, жвачку. Мы это получили. В итоге у нас отобрали свободу. И вот мы должны от этого отказаться, вернуться на исконно свои ценности, наши русские, которые выстраивали веками наши деда и прадеды, и тогда после этого мы вернем суверенитет. Мы должны сейчас тяжелое время для нас, для нашего Отечества объединиться и вместе с нашим национальным лидером пойти освобождать наше Отечество в границах 1945 года. Всё, спасибо я друзья хотел бы сделать некоторое уточнение на мой взгляд важное это касательно вот Владимира ильича ленина и как он формировал государство тут чтобы сохранить именно принцип русского мира конечно административно-территориальное разделение, оно вредит целостности страны. И тут с этим, конечно, надо что-то делать. Но при этом нужно сохранить различие культурное. То есть культурное различие, оно должно быть незыблемым. Поскольку у каждого этноса и каждой нации своя культура народная, и это свой корень этого, этого народа, корень этого народа, который сплетаясь с другими народами, дает именно силу от русского мира. И тут э, нельзя огульно объединять. мы единая народ, единая страна, никаких границ, все, мы все, мы все вместе. Это напоминает э, западный плавильный котел, который всех объединяет без разницы. Это то, что сейчас хочет сделать э, Украина. То есть, выдавливая э, венгерский язык, там, чешский, русский язык. Она делает это по западному типу. То есть, мы одна нация, мы говорим только на украинском. Мы... Э, принимаем только традиции украинские, все, кто не, не хочет, вон из страны и так далее. То есть мы не должны скатываться вот к такому глобализму, прозападному. Нужно просто смотреть на Украину и видеть, какие там результаты этого. И что касается Владимира Ильича, то, конечно, задумка была мировой революции, и для того, чтобы включать, легче включать, другие государства в состав СССР был принят федеральный принцип строения. То есть, чтобы можно было на автоматизме там, включать там, ту же Финляндию, включать на условиях конституционного федерализма и ту же Польшу, там другие страны, там Венгрию. И это в принципе в Советском Союзе работало. Но это работало только при наличии сильной идеологии вот когда была сильная идеология построения коммунизма, то это был объединяющий как бы зонтик, который держал все эти республики вместе. И Владимир Владимирович об этом сказал, что как только исчезла идеология коммунизма, все посыпалось. И это действительно так, потому что конституции так именно были созданы. Государства были полностью независимы, а объединяющая сила была только идеологическая. И вот тут нужно смотреть, конечно, если идеология сильная, объединяющая народ, то можно федеральное устройство допускать, ничего страшного не будет, это даже более демократичный путь объединения. Но если идеологии нет, нужно держать силой народа, то это унитарное, но это более примитивный способ объединения народов, вот в чем дело. То есть Украина, она как унитарное государство сейчас вот всех лупит там давайте под одну гребенку. Но это примитив. То есть Владимир Ильич Ленин, он все-таки думал на будущее и более высокоинтеллектуально выстраивал государство. Но мы до этого уровня к сожалению еще не дошли. Диалоги у нас пока нет. Вот благодарю. Такое замечание. Можно, можно немножечко скажу пару слов. Вот 12 числа февраля Евгений Алексеевич, давая интервью журналисту НОДА, от, ну, не с Казани, а тоже с Татарстана приехал журналист, спрашивал его, что такое народный суверенитет. И Евгений Алексеевич ответил, что это одно и то же, что и государственный. Вот государственный суверенитет это та главная цель, которая стоит у нас, у НОДА, Правильно? Вот, поэтому мы можем взять народный суверенитет, ну, так как Евгений Алексеевич не сказал, что это противоречие какое-то да, государственному, мы народный суверенитет можем взять и на всех плакатах просто э, написать. Это как раз таки позволит э, народ более к нам, так сказать, э, точнее нас расположить более к народу, а народ более к нам. Потому что он государственный суверенитет для него это как-то... Он смотрит на плакаты «Государственный суверенитет», «Вернем государственный суверенитет» и не понимает, а что у нас нет суверенитета? Это большинство народа так, понимаете? И нас не воспринимают серьезно с точки зрения того, на стороне ли мы народа вообще или нет. Они нас и сектантами называют, и по-разному отношение у народа к нам. Вот если мы возьмем данный лозунг про народный суверенитет, я думаю, что как раз в наших рядах, появится гораздо больше активистов, понимаете? И, соответственно, мы приблизим тем самым победу ну да, в достижении цели освобождения отечества от оккупации. Как вы считаете? Спасибо. Вот, уважаемые слушатели, зрители, вам, вам необходимо подумать и, может быть, если кто желает, ответить вот на этот вопрос как вы считаете, в комментариях вот под этим роликом. А сейчас, значит, мы заканчиваем нашу передачу. Присоединяйтесь к нашим сообществам и группам в социальных сетях «Национально-освободительное движение». Распространяйте это видео, распространяйте видео информационного агентства Национальный курс, распространяйте видео радио НОД, распространяйте видео Михаила Советского, распространяйте видео с канала За суверенитет Евгения Алексеевича Федорова. И вместе мы победим. Все, спасибо.